Здравствуйте! Наступает праздник Хэллоуин, и это ли не повод поговорить об одной из главных книг про вампиров и оборотней 19 века – о капитале Карла Маркса? Но постойте, спросит кто-нибудь из зрителей, ведь вроде бы капитал – это фундаментальный научный труд, основа марксистской теории, и вроде как говорится в нем ну там, о теории прибавочной стоимости, о тенденции нормы прибыли к понижению – но никак не об оборотнях и вампирах. А в действительности о них там говорится. В чем дело? Дело в том, что первый том «Капитала» – это не только фундаментальный научный труд, но и очень хорошо написанная книга, содержащая яркие образы, которые иллюстрируют предлагаемый Марксом теоретический материал. И среди этих образов есть разнообразные, конечно, отсылки к классической современной Марксу литературе, но есть и образы всякой нечисти. При этом, конечно же, для Маркса было не впервой говорить о вот этой всякой нечисти. Вспомним, что манифест коммунистической партии начинается ни с кого иного, как с призрака. Тогда начнем же с оборотней. И обратимся, для того, чтобы их там найти, к восьмой главе первого тома «Капитала». В ней мы в русском переводе читаем. «До сих пор мы наблюдали стремление к удлинению рабочего дня» поистине волчью жадность к привавочному труду в такой области, в которой непомерное злоупотребление, непревзойденное даже, как говорит один буржуазный английский экономист, жестокостями испанцев по отношению к краснокожим Америке вызвали наконец необходимость наложить на капитал узду законодательного регулирования. Вы видите здесь оборотней? Нет? А они здесь, между прочим, есть. И чтобы найти их, давайте обратимся к немецкому первоисточнику. Den Trieb nach Verlängerung des Arbeits, den Wehrwolfs für mehr Arbeit, wir warteten wie bisher auf einem Gebiet, wo masslose Ausschreitungen nicht übergibt wird, so sagt ein glücklicher englischer Ökonom, von den Grausamkeiten der Spanien gegen die Rothreute Amerikas, das Kapital endlich an die kette gesetzliche Regulation gelegt haben. Так вот, на том месте, где в переводе говорится о волчьей жадности, используется слово Wehrwolfs Heißhunger. По немецкому обычаю это составное слово, состоит из двух слов. Второе слово Heißhunger переводится как очень сильный голод, как ненасытный или, как говорят по-русски, волчий голод. Но к этому слову Маркс добавляет слово Wehrwolf, что, как ни сложно догадаться, переводится как вервольф, то есть оборотень. Таким образом, Маркс сравнивает жадность капиталиста к прибавочному труду не просто с волчьей жадностью или волчьей голодом, а с голодом, испытываемым оборотнем. И о чем он говорит? О том, что капиталисты, как антагонистический пролетариату класс, стремясь повысить прибавочную стоимость, жадно поглощает прибавочный труд пытаясь выжить его максимальное количество из рабочих. И вот эта жадность, с которой капиталист это делает, сравнивается Марксом с тем, что, то есть жадностью, которую оборотень испытывает человеческой плоти. Ну откуда взялись оборотни в капитале Маркса, здесь как бы гадать несложно. Дело в том, что оборотни присутствуют в фольклоре большинства народов планеты. В немецком фольклоре они представлены, широчайшая, и поэтому понятно, что Марк с этим образом был знаком с детства. А вот с вампирами не все так однозначно. С одной стороны, вампиров в «Капитале» гораздо проще найти. Открываем ту же восьмую главу и читаем, уже в русском переводе. «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд, и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает». В другом месте «Капитала» снова читаем. Удлинение рабочего дня за пределы естественного дня, удлинение за счет ночи, действует только как паллиатив лишь до известной степени утраяет вампирову жажду живой крови труда. И, и наконец... По заключении же сделки оказывается, что он вовсе не был свободным агентом, что время, на которое ему вольно продавать свою рабочую силу, является временем, на которое он вынужден ее продавать. Что в действительности вампир не выпускает его до тех пор, пока можно высосить из него еще одну каплю крови, выжать из его мускулов и жил еще одно усилие. На самом деле образ вампира в капитале очень удачен. Ведь действительно вампир в этом смысле похож на капитал. Ведь что есть капитал? Капитал есть мертвый труд. Мертвый труд, который приходит в движение, который начинает действовать, то есть жить, лишь тогда, когда он поглощает живой труд рабочего. Таким образом, как вампир, который является мертвецом, который живет лишь потому, что пьет кровь живых, также и капитал стремится, не может не питаться кровью живого труда. Но здесь встает вопрос, а откуда же Марк взял этот образ? Ведь как раз в немецком фольклоре, в отличие от оборотней, вампиры не очень-то и представлены. А с другой стороны, нам известно, что образ вампира стал популярен в европейской культуре благодаря роману Брема Стокера Дракула. Но роман Берема Стокера будет написан сильно позже «Капитала», откуда же вампиры взялись в «Капитале». А история была такая. В 1816 году на берегу озера Женева на вилле Диодатии встретился пятый друзей. Поэт Лорд Байрон, поэт и коммунист Перси Бишелли, о котором, кстати, у нас был на канале уже ролик. Жена Перси Бишелли, на то время Мэри Годвин. А также возлюбленная, вернее, компаньонка, влюбленная в Байрона Клэр Клермонт. Ну и кроме всего прочего, личный врач Байрона доктор Джон Полидори. И вот стояла не очень такая вот погода, длил дождь постоянно, и чтобы чем-то развлечься они друг к другу читали разнообразные, переводенные с немецкого истории про привидений. И так этим делом впечатлились, что каждый из них решил, что напишет. Некий роман или повесть, посвященную неким сверхъестественным ужасам. Перси Шелли начинал что-то, ну как-то у него не вышло. Его жена, будущая Мэри Шелли, написала своего знаменитого Франкенштейна. Ну а Байрон начал писать роман под названием «Вампир». Впрочем, дальше нескольких страниц он не продвинулся и дело забросил. Но свой труд он обсуждал своим личным врачом. И находчивый доктор Полидори не нашел ничего лучше, как написать произведение самому, основываясь на идеях Байрона. В результате получилась повесть, которая называется «Вампир». Повесть эта вышла анонимно, и поэтому многие читатели решили, что написал ее сам Байрон. Что на определенный период обеспечило ей довольно неплохой успех. Однако вскоре успех сошел на нет... И ее бы, наверное, забыли, если бы на сюжет этой повести довольно знаменитый немецкий композитор Генрих Маршнер не сочинил оперу, которая так и называлась «Вампир». И вот э, произведение это, представляющее собой довольно важное явление в истории романтической немецкой оперы, она стала мегапопулярной просто в Германии. И в Германии ее повсюду знали. Конечно же, знал эту оперу и Карл Маркс. И у меня нет абсолютно никаких сомнений, что вампиры пришли в «Капитал» именно из оперы Генриха Маршнера, в которую они пришли из «Повести Джона Полидори». Таким образом, «Капитал» – это не только фундаментальный научный труд, не только основоположение научной теории марксизма. «Капитал» – это еще и книжка про оборотней и вампиров. Что, конечно же, еще один повод ее почитать. Ну, а на сегодня у нас все. В ближайшее время ожидайте, что наши ролики снова начнут выходить с завидной регулярностью. Так что оставайтесь на связи, до новых встреч и, конечно же, веселого Хэллоуина.